вам историю, которую мне рассказал мой дядька. Его знакомый товарищ пошел помогать знакомому в соседнюю деревню. И после работы его угостили самогонкой. Не знаю, сколько он тогда выпил. И ему предложили остаться переночевать. Но он решил пойти домой. Хотя время к тому моменту уже было позднее. Между деревнями расстояние было около 9 километров. А дорога шла через пасеки. Но кто знает, в пасеках есть дома. Вот проходя через одно из таких пасек, мужик и заметил, что в доме люди гуляют. Шум, крям, песни, пряски. Здесь пьяному и захотелось дальше погулять. Он зашел в дом до продолжения банкета. Но как он рассказывал дядьке, вижу мариинскую свадьбу. А кто не знает о такой, объясняю. Гуляют толпой, в национальных костюмах, с национальными песнями, но с марийским обычным. Ну и мужик с ними гулять по полной программе, его на и напоили как положено. И он, не зная, сколько времени уже прошло, продолжал предаваться утехам. Но в конце свадьбы, по обычаю, своим родным и гостям дарят подарки, в основном из одежды. Ему как гостю подарили рубашку. Но в ходе свадьбы мужчина заметил, что свадьба странная, необычная, не христианская, что ли, не благословений, не батюшки, не упоминаний про Бога или церковь. В конце свадьбы сказали, чтобы он подарил на рубашку прямо здесь и примерил. И он, произнеся слова ⁇ Господи, помилуй», стал одевать рубашку. И вдруг его осенило, что нет здесь никакой свадьбы. Вокруг тишина, лес, деревья, а сам стоит и на шею веревку натягивает. Осталось только дернуться и труп. Вот что было бы, если без молитвы я После он осознал, что вместо пирогов ел навоз, а вином была заплеснившая вода из болота. Поэтому и говорят в народе. Если кажется, перекрестись.